Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Я искренне рад приветствовать всех вас в России, всех тех, кто собрался сегодня в этом зале, первых лиц газетного мира, представителей Всемирной газетной ассоциации из более чем 100 стран. Мы рассматриваем это как показатель вашего искреннего и большого интереса к нашей стране. И мне очень было приятно услышать, что, несмотря на то, что вас кто-то отговаривал, запугивал, пресса проявила свою ответственность, не позволила себя запугать и приехала к нам в Москву. Мы очень рады этому, спасибо вам. Здесь присутствуют люди в значительной степени, определяющие информационную повестку дня в мире. И вам предстоит обсудить серьезный круг вопросов, не только чисто профессиональных проблем газетной индустрии, но и те глобальные тенденции, которые влияют на современное развитие мировых масс-медиа. Общеизвестно, что предпочтения сегодняшней аудитории потребителей прессы кардинально изменились. И вам приходится конкурировать уже не только с телевидением, но и с другими электронными изданиями. Их развитие столь стремительно, что задает новый ритм и в целом определяет новый стиль жизни миллионов людей на нашей планете. За свою долгую историю газетное дело уже не раз преодолевало трудные этапы своего развития. Но неизменно пресса оставалась востребованной и интересной для своих читателей, оставалась благодаря новым идеям, новаторским подходам, стратегиям, бизнес-моделям, и при этом, охраняла, э, при этом всегда сохраняла свои действительно уникальные традиции, традиции, присущие исключительно печатным изданиям. сегодня газеты и журналы оперативно и обстоятельно объясняют читателям суть происходящих событий. Они предоставляют трибуну для глубоких комментариев, для выражения самых разных мнений. И главное, они непосредственно с доставкой на дом приносят новости о повседневной жизни людей, об их успехах, заботах, о их надеждах. Может быть, поэтому миллионы ваших читателей предпочитают ежедневно открывать по утрам свои любимые издания. Привычка прочесть свежую газету остается ритуалом, с которым невозможно расстаться. Это касается всех людей, людей разных сословий, разных поколений, должностного положения. Уважаемые коллеги, три года назад мы в России широко отметили трехсотлетие со дня выхода первой отечественной газеты «Ведомости». За три века истории наша пресса пережила и моменты своей славы, подъема, и очень непростые времена. Вы знаете, на каком историческом переломе оказалась Россия в начале 90-х годов. Кардинально изменился ее политический строй, экономическая система. Но грандиозность, грандиозность этих перемен, по-моему, еще даже не все осознали. Вот мы с вами собрались в этом зале, который когда-то назывался дворцом съездов Коммунистической партии, а сегодня обсуждаем проблемы свободы слова и в достаточно критическом ключе мы, хозяева, слушаем наших гостей. Такого даже представить себе было невозможно совсем еще, совсем недавно, 10 лет тому назад, 12-15 лет тому назад. Правда, без большевиков здесь тоже в этом заре не обходится. Но они же здесь в другом качестве. Иным стал и взгляд людей на мир, на свои жизненные и деловые приоритеты. Очевидно, что без свободной прессы столь масштабные преобразования были бы просто невозможны. И в этой аудитории хотел бы еще раз подчеркнуть не просто особую, а незаменимую роль печатного слова в становлении новой России. Наш народ сделал свой осознанный выбор в пользу демократии, важнейшим гарантом его необратимости, по-прежнему остается свобода СМИ. Это наше ценностное завоевание, закрепленное Конституцией Российской Федерации. А закон о средствах массовой информации, принятый еще в 1991 году, признан одним из самых либеральных в мире. Очевидно, что цивилизованное развитие СМИ Зависит не только от государства, которое устанавливает законодательные правила. Большое значение имеет позиция и способность к самоорганизации самих журналистов, редакторов, издателей. Но огромное влияние на редакционную политику подчас оказывают экономические структуры, финансирующие, финансирующие деятельность газет и журналов, или их собственный коммерческий успех. Известно, что в 90-е годы на нарождающийся рынок российских СМИ пришли самые разные капиталы, в том числе те, которые с большой натяжкой можно было назвать прозрачными. У их хозяев нередко были свои, весьма далекие от потребностей общества и интересы. И здесь об этом только что тоже было сказано. Хочу подтвердить слова, которые здесь только что прозвучают. Свободе прессы в тот период времени развития России стало угрожать уже не прежняя монопольная государственная идеология, а диктат аллергархического капитала. Безусловно, это был критически трудный период для журналистов и руководителей газет и журналов. Он был трудным для всего российского общества, для российской демократии. Теперь у российской прессы есть солидный опыт работы в условиях конкуренции и рынка. Хотя, разумеется, научиться грамотно сочетать идеалы прессы и процветающего коммерческого предприятия далеко не просто. Похожие проблемы сохраняются во многих странах мира. Везде идет поиск баланса интересов между журналистами, бизнесом, государством, обществом. Ведь экономически независимая и социально ответственная пресса – это и условия, и гарантия прогрессивного справедливого развития общества. Здесь говорилось и о низком доверии в некоторых странах, в том числе и в России, к средствам массовой информации. Уважаемые коллеги, одними решениями государства доверие общества к прессе не повысит. Нужна ответственность прессы. В России из года в год... Создаются все более благоприятные условия для развития средств массовой информации. И одно из таких условий – это подъем экономики и рост благосостояния граждан. Вы знаете, по темпам роста внутреннего валового продукта Россия вот уже не первый год стабильно занимает одно из лидирующих мест в мире. Сейчас мы имеем возможность реализовать масштабные национальные проекты, решая насущные задачи в сфере образования, здравоохранения, сельского хозяйства в жилищном строительстве, в некоторых других областях. Рынок средств массовой информации в России также демонстрирует свои огромные перспективы. Сегодня по темпам роста он один из признанных мировых лидеров. И объем инвестиций только в рынок периодических изданий превысил миллиард долларов в год. Для России это солидная сумма. Очевидно, что в условиях жесткой конкуренции меняется и стратегия медиакомпаний. Они все больше развиваются как многопрофильные холдинги. Господин Орелли сказал о растущем присутствии государства в средствах массовой информации. У меня другая информация по этому вопросу. Доля активов государства на рынке российской прессы неизменно сокращается. Это легко проверить. А число самих изданий постоянно растет. Да, конечно, у нас еще так же, как практически в любой другой стране мира существует постоянно борьба между государством и его интересами так, как их понимают чиновники и обществом, и прессой. Есть почти во всех странах мира, да не почти во всех странах, в том числе и в России. Но я думаю, что вы со мной согласитесь. 53 тысячи периодических изданий сегодня издается в России. Даже при всем желании их невозможно проконтролировать. Даже если бы такое желание у государства возникло, невозможно. Более трех тысяч телерадиокомпаний. Хотя проблемы, конечно же, существуют. Но особенно впечатляют разнообразие и количество местной прессы, которые, по мнению экспертов, читатели отдают свои предпочтения. Приведу в качестве примера только один субъект Российской Федерации – Нижегородскую область. Только в прошлом году там зарегистрировано 147 новых газет и журналов. И это не исключение. Такой бурный рост периодических изданий практически по всей стране. С каждым годом сообщество журналистов, редакторов и издателей становится в России все более организованным и авторитетным. И ему принадлежит ведущая роль в создании социально ответственной и профессиональной прессы. И, разумеется, в нашей стране по-прежнему в большой цене талант, честность, журналистская смелость. Я сейчас смотрел этот ролик и, конечно, думал о тех ваших коллегах, которые как у нас говорят, не жалея живота своего, отдают и здоровье, и время, а подчас даже жизнь, служение обществу. Низкий им поклон. Вместе с тем, хочу отметить, что жестокость в мире, она проявляется во всех сферах, а не только в той области, где вы работаете. И Уверен, что если мы будем работать солидарно, если мы будем помогать друг другу, то этих проблем будет меньше. Я желаю всем вам полезных и плодотворных дискуссий и, конечно, ярких впечатлений от теплых дней в Москве и в России. Большое вам спасибо за внимание.